Всем доброго времени суток! Незабвенная серия Call of Duty возвращается к своим истокам, а именно ко Второй мировой войне. Но меняет ли этот возврат внутри серии что-то концептуально? Является ли Call of Duty World War 2 чем-то совершенно иным по сравнению с предыдущими частями? Конечно нет. Последние части этой серии были посвящены футуристике, но вот, наконец, Activision захотели нас удивить, и как им казалось, поменяв бластеры и космические глайдеры на винтовки и танки, им это удастся. Но, увы, в очередной раз мы получили ту же самую игру, просто со слегка измененными текстурками. В прошлый раз я говорил вам о примере хорошего конвейера. Вот я не знаю, почему для некоторых людей слово конвейер считается уже чем-то плохим. Ведь в жизни полно фильмов, сериалов, автомобилей, смартфонов и так далее. В сериях компьютерных игр в принципе происходит то же самое. Конвейер это нормально, особенно если на конвейере стоит хороший продукт и качество этого продукта не теряется из-за того, что он стоит на конвейере. Возьмем мой недавний обзор Assassin's Creed Origins, в котором я говорил, что серия Assassin's Creed это в принципе хороший качественный конвейер, у которого хотя иногда и случаются регрессы, в целом серия пытается что-то поменять к лучшему. В колде же в плане геймплея почти ничего не изменилось, да слегка подтянули графику, возможно ввели более интересный сюжет. Хотя, что касается интереса к сюжету, здесь вообще все крайне субъективно. Да, стали приглашать на озвучание знаменитых актеров и делать с них модели персонажей. Но суть игры от этого никак не поменялась. Call of Duty можно считать наиконсервативнейшей игровой серией. Не все скажут, что это плохо. Я в принципе могу понять их мнение. Если вы такой невъебенный, закостенелый олдфакт, то поиграть в эту новую часть колды вам будет мило и приятно, ведь некоторые сцены здесь прямо-таки навивают приятные воспоминания о первой и второй частях колды. Ну, хорошо, я признаюсь, что игра вышла не таким говном, каким я ожидал. Геймплей здесь все-таки бодренький, яркий, красивый. И может быть хорошо воспринят как временная передышка, если вы, допустим, любитель какого-то более вдумчивого геймплея, и вам необходимо вот просто вот, ну как-то развеяться. Искать же какой-то тактики и какой-то вдумчивости здесь, ну практически не приходится. Это вполне очевидно, что игра рассчитана прежде всего на внешние эффекты. Теперь поговорим о сюжете. Сюжет в Call of Duty World War II это очередной набор клише, взятых из голливудских военных фильмов. Но, ну, допустим, раньше они брали эти моменты из спасти рядового Райана. Сейчас, например, они возьмут это из Фьюри. А ведь Activision могли бы удивить игроков и сделать что-то в стиле артхаус. Но с другой стороны, зачем им это? Ведь целевая аудитория все равно и так схавает. И, в принципе, мне, как человеку, который возвращается к этой серии постольку-поскольку, хавать все это не так уж и противно. Но вот тех людей, которые каждый год хавают все это, да еще и расхваливают эту серию, я просто понять не могу. Ну а теперь поговорим еще об одном весьма значительном элементе сюжета. Русской компании и русских здесь нет вообще. Даже в таком довольно спорном качестве, в каком они были представлены в Call of Duty World at War. Связано это, конечно, с политической ситуацией в современном мире. Совершенно понятно, почему русских сейчас не вставляют в игры. И если раньше нам показывали, что вот, войну-то выиграли американцы, ну, с небольшой такой долей помощи Советского Союза, то теперь, судя по игре, и Берлин захватили американцы, и Гитлера все эти Джорджи и Сэмы заставили застрелиться. Конечно, Имхо, нельзя закрывать глаза на реальную историю ради какой-то политической мести, это глупо и низко. Вот, пожалуй, и все, что я хотел высказать о данной части знаменитой игровой серии. Мне совершенно непонятно, в каком направлении пойдет эта серия дальше, ведь, как мне кажется, для адекватных игроков эта серия уже давно мертва, и издатель совершенно бесполезно вбухивает в эту серию огромные деньги.